И вот тут оказалось, что действительно характер свечения зависит от того, как человек пришел к своей смерти. И как он зависит? Значит, если это спокойная смерть, то есть старость, то свечение постепенно уменьшалось в течение нескольких суток, когда смерть, скажем, вот у нас было несколько случаев, когда дорожно-транспортное происшествие. Причем такое, что человек шагает... Тротуар, с тротуара, он, так сказать, полон каких-то идей и мыслей, тут его сбивает машины и, значит, мгновенная смерть. Понимаете, как правило, э, черепно-мозговая травма. Вот здесь было очень интересно. Здесь в течение примерно полусуток из пальчика как будто искры сыпались. То есть, понимаете, вот такое яркое свечение, которое вот крайне редко бывает при жизни. Значит, причем ярчайшее. А потом оно очень быстро спадало. Ну и, наконец, третий случай – это люди убитые, самоубийства, удушение, там, ну, такие неприятные смерти, когда человек осознает, что вот, вот, он, вот его там все, с ним заканчивается жизнь, причем это все неприятно происходит. Вот тут вот коревая как раз менялась в течение многих суток, поднимаясь, опускаясь, и вот тут 5-6 суток это все продолжалось.